Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Вы состоите в отношениях? Может быть, вы задаетесь вопросом, действительно ли ваш партнер любит вас? В конце концов, вы влюблены в него по уши, но каждый раз, когда он произносит эти три особенных слова, вы чувствуете, что что-то не так. Любит ли они вас на самом деле? Вот шесть признаков того, что они никогда вас не любили. Первый – они не знают о вас никаких мелочей. Замечает ли ваш партнер мелочи о вас? Выбирает ли он уникальный подарок на ваш день рождения? Присылают ли они вам милые фотографии или мемы о том, что напомнило им о вас? Если ваш партнер действительно любит вас, он, скорее всего, будет помнить о приятных вещах, связанных с вами, о вашем любимом блюде, свете, о том, что вы любите. Они будут склонны делать для вас маленькие вещи, которые являются уникальными для вашей личности. Подарки на день рождения и Рождество, скорее всего, будут чем-то особенным, кричащим о вас, то есть, если они действительно думают о вас. Второе. Они не показывают свою любовь другим или семье. Замечали ли вы, что ваш партнер никогда не проявляет свою любовь к другим? Они полностью игнорируют привязанность и признание в любви к ним членов своей семьи? Это может означать, что им трудно любить других. И поэтому им может быть трудно любить вас. Номер три. Они не помнят приятных воспоминаний о вас. Вспоминаете ли вы и ваш партнер о тех хороших временах, которые вы провели друг с другом? Ссылаются ли они когда-нибудь на счастливые воспоминания, связанные с вами? Интересные или смешные вещи, которые вы говорили? Частные шутки? Отсутствие воспоминаний о счастливых временах, проведенных с вами, не является хорошим признаком. Это может означать, что они не обращают на вас внимания, или просто не любят вас настолько, чтобы помнить о тех счастливых временах. Номер четыре. Они не прикладывают никаких усилий к вашим отношениям. Когда вам и вашему партнеру трудно вместе, прилагает ли он усилия, чтобы ваши отношения наладились? Делают ли они все возможное для вас, когда вы испытываете трудности? Планируют ли сладкие свидания? Если ваш партнер не прилагает никаких усилий, это может быть признаком того, что вы ему не так нравитесь, как вы предполагали. Номер пять. Они не заботятся о том, что вам нужно или хочется. Есть ли определенные вещи, которые вам нужны в отношениях? Прислушивается ли ваш партнер даже к мелочам, которые вам нужны? Важно, чтобы партнеры сообщали о своих желаниях и потребностях в отношениях. Если вы не получаете от отношений того, что вам нужно, то, возможно, они вам не подходят. Выразите, что именно вам нужно от вашего партнера. И если он приложит усилия, чтобы все получилось, возможно, вы станете лучше, как пара. Но если они, похоже, не заботятся о том, что вам нужно от них, или не отвечают на ваши вопросы, то, скорее всего, они не любят вас настолько, чтобы заботиться об этом. Не волнуйтесь, найдется кто-то, кто это сделает. И номер шесть, они не делают для вас никаких одолжений. Ваш партнер иногда делает для вас все возможное. Партнеры, которые действительно любят друг друга, часто хотят делать для них маленькие приятные одолжения, большие или маленькие. Это не значит, что они должны делать каждую мелочь, о которой вы их просите. Но они захотят сделать что-то для вас, особенно по особым случаям, чтобы вы улыбнулись. Разве вы не хотите помочь тем, кого любите? Как вы думаете, любит ли вас ваш партнер? Дадите ли вы ему знать, если вы не получаете того, что вам нужно в ваших отношениях? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. А если понравилось, не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделиться с другом или кем-то, кому это может пригодиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок уведомления, чтобы получить больше подобных материалов. Как всегда, супер спасибо за просмотр!